Мы очень любим проводить исследования внутри организации, потому что мы давно поняли, что любые решения можно принимать только на основе статистики. И мы эту статистику собираем. И в том числе, так, чтобы доску было видно, в том числе мы проводили исследование на вопрос, сколько нужно для эффективности выделять одному продавцу клиентов. В агентстве «Союзустройщики жк основателем которого является Дарья. Политика такая, все менеджеры получают, ну, компания выделяет сотрудникам лиды заявки. Я знаю, что существуют другие бизнес-модели, другие агентства, где а, риэлтор сам себе ищет агентов. Да, ну, как бы, к сожалению, так и есть. У нас чуть другая позиция, сейчас чуть позже расскажу, почему и для чего это делается. Но суть такая, мы пытались определить, точнее, мы определили по факту в итоге, сколько, какое эффективное число, потенциальных клиентов в месяц на одного агента. Мы давали им 10 заявок, 20 заявок, 30, 40, 50, 60. По-моему, до 70 мы дошли, больше не пошли. Какая была ситуация? Что мы увидели? 100, там, 10, 20, 30, 40, 50. Что мы увидели? Как э, график зависимости, условно, да, количество Сделок от количества заявок. Примерно вот так и делок. От количества новых заявок. Очень важное замечание. То есть от заявок, пришедших в этом месяце. От свежих, от горячих лидов. Потому что есть еще работа с долгими клиентами. Мы сегодня, скорее всего, ее не затронем. Но это потенциал для роста. Тема совсем другая тема. Это еще на целый вечер. Суть такая. Вот в этом диапазоне лежит самая большая эффективность. Мы говорим сейчас про горячих клиентов. То есть, давая реанторам от 30 до 50 заявок, это я беру с запасом, потому что на самом деле мы даем где-то 300, у нас такая железная цифра, к которой мы пришли. Когда я говорю 350, потому что качество может хромать, качество может быть разное в разных регионах, или качество в зависимости от источника может быть разное. Поэтому даю коридор. Коридор от 30 до 50 заявок, квалифицированных, то есть тех, кто готов с вами работать, не мертвые обращения, которые позвонили, а пошел ты там на три буквы и все, положил, да, не хочу с тобой работать. Не такие истории, только те, которые э, с вами работают. От 30 до 50 дают там в среднем 4, 5, 6 сделок, вот в этом коридоре. Как делать больше 5 сделок, это другая тема, сегодня мы вряд ли ее затронем, хотя можем очень краем глаза, если в конце останется время. Вот та цель, которую вы должны для себя закрыть. Получить 30 клиентов. По факту мы делаем так. 30 мы даем новичку, то есть пришел пошел в стажировку, начинает получать 30 заявок. После того, как он накапливает в базе больше 120 потенциальных клиентов, потому что там есть долгие, есть те, кто уже купил, мы их закрываем. Вот 120 рабочих, актуальных, с которыми работа еще ведется. Кто когда ходит, ему делается квота 20 заявок. Потому что больше неэффективно. Даешь 50-60, видите, вот здесь. Сделки не прибавляются. Потому что падает качество. Потому что не, человек, ну, вы не можете одинаково эффективно обработать и 30 заявок, и 100 заявок. Было бы очень круто, конечно, растись э, отдел продаж. Ваша задача сделать себе 30 стабильных обращений в месяц. И это, ну, как бы, это вполне по силам. Для этого не нужно иметь маркетолога. Для этого можно ну, обойтись собственными силами. Больше нет смысла. Если вы один, больше нет смысла. Если у вас двое, вам нужно 30, 50, 60, 60. Если у вас трое, допустим, у вас там уже небольшое, маленькое там, агентство недвижимости семейного типа, ну, там, то до 100%.